Печалька не то слово. Я спрашивал тебя, мы, ты уехала, мы не подписали да. протокол. Да. да. Да. Я хотел спросить, а что с протоколом? Ну, когда его надо подписать, приложить особое мнение, его можно приложить только к протоколу. Протокола на участке не было, потому что ну, вы уехали. Да. Слушай, я вообще вот, вот честно, я сейчас в таком состоянии и ни хрена не знаю. Ни хрена не понимаю, мне никто ничего не объясняет, я вообще как, как в прорубь, понимаешь, я там, на меня, значит, ну то, что наорали с ним, кровоулечек выпила, вроде как это. Подожди, а кто на тебя наорал? Столик ты на меня наорал. Это столик, это? Столяров. Столяров, а, я понял. А что, ну, он, ну, орал, ну, что ну, он наорал, за что он наорал? Слушай, Миша, мне вот... Что ты не могла? Что же бы тебя там? Какой-то чушьня. Слушай, вот честно, я, я уже отключилась просто вот... Я тебе не могу вот, передать, что, что нарал. Только потому что я уже не понимала, что они хотят, чего от меня надо и вообще какого хрена. Угу. Вот там, в общем, в администрации... Я разревелась со словами, да пошло все, И вообще, я складываю себе полномочий, на что мне было сказано, так, Лена, идти поспи, успокойся, все будет хорошо. Это самое, ну, не нервничай отстань. Смотри. В общем, я пошла домой, угу. ну, не то, что я пошла домой, и не пошла. Я это самое, мы с Оксанкой созвонились, она мне передала документы. Ок... Это Оксанка, это который секретарь? Ага. Да, она мне передала какие-то акты, которые это самое. Ну, в общем, документы мне передала, которые надо сдаваться. Сдавался вроде как Серега. Э -э который заме уверена. заместитель Сергей Морозов. Да, я... но я не уверена. Угу. Ну понятно. Ну, то, есть, то, то есть То есть, я... то есть я ты я не вообще... знаешь, кто кто сдал, потому что я видел в газ выборы уже результаты. Они отличаются от того, что мы насчитали, когда считали голоса. И я не видел протокол. Другое, да? Вообще, я, я соответственно, под ним не подписывался. А, дальше, я тебе скажу больше. Я его вроде видела, но цифры я вообще не видела. Потому что там мелкий шрифт. У меня вообще такая... Мне, мне очки даже не помогают. Я пыталась что-то там прочитать, я понимаю, что мой мозг не понимает вообще. Ну, то есть, в общем, сказано, вот здесь подписываешься, печать ставишь. Я это сама. ну, на автомате, естественно, по большому счету, считаю, что это я вела. Ну, потому что я ответственная. Угу. Ну, что там делалось? Куда там? Я вообще ни... не знаю. Просто не знаю. просто ни черта не понимаю. Хорошо, смотри. Я а... зомби, у меня психологическое вот это вот, знаешь, до сих пор не. Я понимаю, что мне надо просто вот нажраться, потом uh -huh. на следующий день проснуться с больной головой, и после этого у меня начнется сработать организм нормально. Я понял. Ну, у меня просто перенагрузка. Ну Единственное, да. что если я у кого-то из вас обидела, мне очень-очень стыдно, что я вас так подвела, и так вот вся вот эта вот хрень, которую я не смогла остановить. Не обижайтесь на меня, пожалуйста, я не хотела. Ну, Лен, тут же дело не в личных отношениях, все-таки мы выбор делаем, это серьезная штука, серьезное мероприятие. Ну, ну же все-таки моя команда, и получается так, что, понимаешь, как я, я не смогла удержать вот этот вот, вот, этот вот, вот этот вот наплыв, я не смогла удержать, понимаешь, и поэтому… Ну и поэтому у нас в газ выбора сейчас введена какая-то ерунда. Ну, ну, я вообще за я переживаю за ребят, которые там голосовали, потому что там голосовала моя подруга. Слушай, Лен, мне надо идти. Я сейчас еще mm -hmm. по-прежнему на работе сижу. Я тебя услышал, по поводу зарплаты я тебя услышал, по поводу данных, по поводу газ-выборы. но хрень какая-то. Непонятно, кто ввел, но они точно отличаются от того, что мы насчитали. Но я возьму выписку, а дальше уже будем смотреть. Да, да. чем смогу, тем помогу. Я тебя услышал. Хорошо, спасибо. Ну, давай. Пока. Эй, а да. Не обижайся, если я тебе обидела словом. Прости меня, пожалуйста, я не хотела. Ни словом, ни действием, ну.